Наш дом, только посмотри. Вор реальности. Я первый из появителей времени, кто украл камень реальности. Мама. Я мастер, поверитель времени с планеты Гелифрей, а это доктор, мой помощник. Смейся от души. Ведь это твое предназначение, твое призвание. Наше призвание. Я умру на моя жизнь. Твоей. Это так благородно с твоей стороны. На самом деле ты не поверитель времени. Прощай, Тарди. Не забудьте подписаться на официальный YouTube-канал российского «Доктор Кто», чтобы не пропускать новости и новые серии.